Уличных мероприятий на площади у банятника борцам за власть совет. Ну и товарищи, заключительное слово предоставляется Яковлеву Роману Борисовичу, депутату Законодательного Собрания, первому секретарю комсомола нашей области, кандидату в депутаты Центрального Комитета КПРФ. Члены! Здравствуйте, уважаемые выбышевцы, уважаемые патриоты! Сегодня я направлен... Новосибирским обкомом КПРФ для того, чтобы высказать позицию коммунистов Новосибирской области. В своих выступлениях товарищи сегодня обозначили то величие и роль человека-легенды, исторической личности Куйбышева Ульяна Владимировича. Я не буду говорить о значимости поколений и будущих поколений, имя, имя этого человека и в будущем будущих поколений будет важно. Но для меня очень удивительно, что история сноса памятника начинается здесь, непосредственно в городе Куйбышеве, с чьим именем легенды этого человека связаны непосредственно периоды его жизни. Это удивительно. Поэтому мы, коммунисты Новосибирской области, солидарны, с борцами за восстановление памятника мы требуем отреставрировать и вернуть на место памятник Куйбышеву Валериану Владимировичу. Поддерживай. Следующий момент очень важный. Буквально ну вот еще пяти лет там не прошло пятилетка, как мы видели как разворачивались трагические события на Украине, когда была объявлена борьба с символами истории, нашей с вами истории. А как мы знаем, те, кто не уважают и не знают историю, те обречены на поражение в будущем. Поэтому я надеюсь, что те ошибки, которые были совершены здесь, они будут исправлены. Также хочу обратить ваше внимание на перенестись в город Новосибирск, вы там все прекрасно бываете, много, многое знаете. Вот обращаю ваше внимание, в следующем году будет юбилей со Дня, Великой Отеч... со дня Победы в Великой Отечественной войны. Монумент славы. Историческое место не только для жителей Новосибирской области, а для жителей, для жителей всей страны. Потому что там также вычлены имена героев, которые родственники, которые проживают по всей стране. Так вот, жители Новосибирска в прошлом году. Определились в голосовании и сейчас начались работы по реконструкции памятника У нас Новосибирский сквер героев революции, он также реконструируется Поэтому самое важное это знать и уважать, ценить историю, нести ее в своих умах, в своих сердцах будущим поколениям Поэтому сегодня здесь... Мы высказываем солидарную позицию. Нет фальсификации в истории, нет ее искажения. И я уверен, здесь есть представители и местные власти, я уверен, что они разделяют мою позицию, что все вопросы необходимо решать в диалоге. В диалоге между обществом, в общество, диалоге между жителями, в диалоге между всеми ветвями власти. Поэтому я надеюсь, что данный диалог будет налажен и справедливость восторжествует. Поэтому продолжаем работу, уважаемые товарищи, и спасибо всем, кто пришел сегодня на, данное, на наше мероприятие. Товарищи, подводим черту. Слово для оглашения резолюции. Митинга представляет Скоринкова Ирина Владимировна кандидату депутата городского совета. Первым делом, кто-то потерял ключи. Это дарят вам квартиру. Держите, никто не ответил. Квартиру, комитет, защиту, памяти кто Резолюция митинга за сохранение сквера имени Куйбышева общественной территории всех горожан. Город Куйбышев 27 июля 2019 года Руководствуясь положениями Конституции Российской Федерации Согласно которым источником власти в Российской Федерации является ее народ Мы требуем расторгнуть договор безвозмездного пользования земельным участком Сквера имени Куйбышева от 19 октября 2018 года Заключенного между администрацией города Куйбышева и Каинской епархией Русской Православной Церкви Второе. Провести общегородской референдум по вопросу строительства Спасского собора на месте сквера имени Куйбышева общественной территории всех горожан. Третье. Мы требуем от администрации города Куйбышева, Куйбышевского района, депутатов городского и районного советов принимать решения подобные безвозмездной передачи общественных территорий, парков, скверов, муниципальных зданий, религиозным организациям только после проведения полноценной и легитимной процедуры общественных публичных слушаний. Требуем прекратить лоббирование интересов религиозной организации Каинской епархии Русской Православной Церкви, сенатором от Новосибирской области Лаптевым Владимиром Васильевичем и сосредоточиться на более важных вопросах Новосибирской области. Вер имени Куйбышева благоустроить и сделать действительно привлекательной и комфортной территорией всех жителей города Куйбышева. Пункт 6. Установить на территории города Куйбышева и Куйбышевского района порядок проведения публичных слушаний по важным вопросам местного значения в нерабочее время с обязательным полноценным оповещением граждан в средствах массовой информации газетах «Трудовая жизнь», «Вести», «Аспект» сайте 8, группа в соцсетях, количеством участников более 10 тысяч человек. Седьмой пункт. Установить место проведения массовых мероприятий, митингов в городе Куйбышеве, центральную площадь у памятника борцам за власть совета. И мы рекомендуем активистам города Куйбышева создать на территории города Куйбышева общественную организацию Народный контроль, призванную согласовывать и контролировать реализацию проектов. Затрагивающие интересы большинства граждан, дороги, детские, спортивные площадки, зоны отдыха, здания и сооружения для общественных нужд, финансируемых за счет средств городского бюджета стоимостью от 5 миллионов рублей. Всем спасибо. Голосуем за эти предложения? Принято почти единогласно. Спасибо. А что, сбор подписи-то будет? Уважаемые друзья, вот спрашивают, будет, сбор подписи будет. Сбор подписи продолжается. Он идет, подходите к нашим активистам. Кто хочет, приходите к нам в партийную организацию Чехова-18. Там можно и расписаться, и посмотреть. Я вас всех приглашаю. И давайте, товарищи, поблагодарим наших соседей-барабинцев, которые приехали к нам поддержать нас. Это все-таки нормальные отношения. Мы всегда были вместе с и, Надеюсь, всегда останемся с ними. Ну, товарищи, разрешите митинг, наш протестный митинг по сохранению сферы имени Куйбышева считать сокрытым.